Приветствую всех, и сегодня мы будем э, разбирать аддон AutoRig Pro. Э, у многих с ним возникают проблемы. Э, проблемы, скорее всего, связаны из-за того, что разные версии аддона, разные версии блендера, э, и они как бы работают не всегда корректно. Э, я подобрал более-менее такую сборку это у нас Blender 2.9 можно увидеть в нижнем углу и также у нас аддон давайте посмотрим preference addons user авторик pro аддон у меня версия 3.59.35 Ссылочку я оставлю в Дискорде на этот аддон, для того, чтобы вы могли скачать и ознакомиться с ним. У нас обычно может возникнуть в данном случае несколько проблем, а именно это проблемы с нашими пальцами. И также, когда мы импортируем нашего персонажа, то он у нас часто находится над землей. И мы сейчас будем, собственно, с этим работать и это исправлять. Давайте перейдем в вторик Pro. Во-первых, что у меня за настройки сцены. Это у нас Unit Scale. Размер сцены у нас 0.01. То есть эти размеры соответствуют размерам Unreal Engine. Работать мы будем с четвертой версией. У меня здесь обычный проект от третьего лица. Я просто заменил э, некоторые анимации. Давайте я покажу. То есть стандартная анимация бега и ходьбы я заменил на анимации с Advanced Locomotion. Так как они выглядят более-менее лучше, чем стандартные. И, собственно, с этим мы будем работать. Э, так, давайте перейдем в Blender. И начнем э, настройку нашего персонажа мы нажимаем авторик pro smart у нас должен быть выделен наш, наш персонажа у меня персонаж в т позе но э, в принципе эта версия дона нормально подхватывает э, любые позы главное чтобы был какой-то промежуток между пальцами берем нажимаем get selected object Здесь у нас влазит предупреждение о том, что у нас размеры являются не один unit scale и якобы могут быть проблемы. Но э, суть в том, что э, если мы выставим размеры единицу, то у нас э, также может возникнуть проблема, что у нас э, может не соответствовать э, размер персонажа, поскольку в экспорте авторига... Э, так. Ну, у нас сейчас нет рига. Там есть галочка x100 Scale. И, в общем-то, оно не всегда работает корректно. И также персонаж может находиться над поверхностью, что не очень хорошо. Так, давайте добавим кости. аднек. ставим где-то сюда. Приблизительно подбородок. Плечи. кисти и рудкость а, по поводу рудкости это у нас кость pelvis и собственно как я понял именно от нее зависит насколько высоко у нас будет персонаж над землей поскольку если мы ставим где-то здесь то по какой-то причине у нас персонаж поднимается над землей при а применении скелета unreal engine а, поэтому если ставить примерно где-то здесь, но мы сейчас это будем регулировать, скорее всего нам придется сделать несколько раз эту настройку, для того, чтобы подобрать примерную дистанцию, чтобы персонаж находился не над землей. Но возможно нам повезет и мы выставим это все с первого раза. И также нам нужно указать ноги. Выставляем. Следующее, что мы нажимаем, это Go. Ждем пока создастся наш скелет. Скелет создан. И здесь мы можем увидеть все наши кости, посмотреть как у нас подхвачены пальцы. Здесь у нас все прекрасно подхватилось. То есть мы можем видеть то, что все кости находятся на своем месте. И следующее, что нам нужно сделать, это добавить еще одну кость спайн, поскольку в Unreal Engine в скелетоне у нас 4 кости спайн. Поэтому мы выделяем кость спайн 01, нажимаем Limp Option и здесь выставляем 4. Жмем ok, у нас появляется дополнительная кость. Так... Дальше, что нам нужно сделать, это нужно сделать Match to Rig. То есть у нас все так и остается, мы ничего не выделяем отдельно, мы просто жмем Match to Rig. У нас появляются сейчас рычаги для управления, но скелет у нас еще не прикреплен к мешу. Для того, чтобы прикрепить скелет к мешу, мы перейдем в Object Mode. Дальше мы выделяем сначала Mesh, потом мы выделяем с Ctrl или Shift сам скелет. Переходим в вкладку Skin и здесь жмем Bind. Ждем пока создастся привязка скелета к Mesh. Привязка произошла. Теперь давайте проверим, чтобы у нас все двигалось. А, так, я выделю. Давайте этот рычаг нажму J и повожу мышкой. Мы видим то, что у нас все привязано, все в порядке и веса также работают неплохо. А, единственное, советую не применять ничего, когда вы нажимаете J. После того, как вы проверили, нажимаем правую кнопку мыши, не левую, а правую, для того, чтобы сбросить изменения. После того, как он, мы проверили, у нас вроде бы как бы все работает. Давайте перейдем в Object Mode. У нас остается все это выделенным. И дальше мы перейдем в файл Export Autoric ProBX. Что дальше нам нужно сделать? В настройках нам нужно указать то, что мы будем использовать Unreal Engine. И мы будем использовать Humanoid. Следующее, что нам нужно сделать, это переименовать кости. Дальше повернуть кости так, как повернуты кости у манекена. И мы можем прочитать здесь то, что используются 4 спайн кости то есть рекомендуется 4 для корректного результата если у вас будет 3 то вам скорее всего придется делать ретаргет у вас не получится напрямую применить меш скелету нажимаем и также ставим add и кей то есть нам нужны и кости для того чтобы сделать к примеру инверсную кинематику в анриле После этого, как мы настроили, мы уже снова нажимаем авторик про Pro, экспорт FBX, ну и выбираем папочку, куда мы хотим. У меня это Base Body Character. <coughs> так, нажимаем экспорт, ждем, когда у нас здесь появится Character Export, и теперь переходим в Unreal. Здесь особо ничего такого. Мы просто делаем импорт. Мы находим мэш который мы экспортировали. Называется он у меня body. Нажимаем открыть. Выбираем манекен скелетон. И жмем импорт. У нас проходит импорт. Ошибок никаких нет. У нас просто говорит о том, что нет группы сглаживания. У нас есть Mesh. Давайте откроем его. Скелет у нас открывается анриловский. Все на месте. Так. Ну, материалы мы настроим позже. Кстати, странно, почему один материал, если я делал два материала. Я, наверное, его не применил. Давайте применим материал. К глазам. Assign. Снова сделаю экспорт. Единственное, забыл выделить скелет. Так. авторик экспорт будет экспорт. Теперь я сделаю здесь реимпорт. Re reset of bx. И у нас будет два материала. Так, это мы можем закрыть и теперь откроем Blueprint, Mesh, здесь перейдем в Viewport и выберем Body. И как мы видим, у нас анимация подхватилась и все в принципе работает. Давайте проверим, возможно нам повезло и у нас с первого раза персонаж будет находиться там, где нужен. Так, забрасываем Mesh, жмем Play. Да, в общем-то мы угадали с позиции pelvis кости, у нас персонаж находится на земле. Ну и, соответственно, все анимации работают. Анимация ходьбы. Прыжка. И теперь следующее, что мы сделаем. Мы откроем Advanced Locomotion проект. Точнее, сначала создадим его. <coughs> Для того, чтобы более детально проверить, насколько у нас все адекватно работает у персонажа библиотека здесь нам понадобится advanced locomotion новый проект 426 создать создали проект давайте его откроем на 427 версии окей Если на Advanced Locomotion у нас все будет работать хорошо, то тогда мы сможем перейти к следующей стадии, а именно мы добавим на наш Мэш одежду и сделаем из него модульный Мэш персонажа, для того чтобы мы могли создавать разные элементы одежды, брони и тому подобное с помощью аддона Авторик Pro. И чтобы это более-менее корректно работало. Давайте импортируем. Так. Body. Открыть. Выберем ALS манекен Skeleton, Import all. Импортировали. И теперь что нам нужно. Давайте я открою. LS Animan Character. А, здесь у нас есть э, так, так, так, Coloring System. Это нам не надо, это цвета персонажей, э, поскольку, если мы заменим mesh, у нас собьются материалы и у нас начнется все лагать. Поэтому мы это нахрен удаляем. Нам не нужно цвета персонажа, если мы захотим это сделать, мы это сделаем по-другому, если нам это нужно будет. Так, и еще на construction скрипт тоже удаляем. Теперь делаем viewport, выбираем mesh, выбираем body. У нас компиляция шейдеров, ждем, пока она пройдет. Компайл, жмем play. Так, единственное что, жмем play. <coughs> Давайте выберем rifle. То есть, в принципе, да, это все работает неплохо. Давайте возьмем bow, torch, давайте проверим, как работает у нас. Mantle System В принципе мы Сейчас замедлим и посмотрим Более детально То есть, в принципе, все работает. Давайте также проверим и к систему И к система тоже работает. И э, в результате, что мы имеем? Мы имеем mesh, который находится на Unreal Engine Skeleton. Мы можем его использовать для наших проектов. Да, возможно, он требует доработок, а именно более грамотной развесовки нашего персонажа чтобы это гнулось более-менее но я хочу также заметить о том что этот персонаж давайте открою блендер он является low поле персонажем то есть здесь ну, изгибы могут быть не совсем корректными, поскольку в определенных местах здесь очень простая сетка. И скорее всего изгибы могут быть не совсем корректными. Поэтому, если вам было полезно видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто захочет скачать этого персонажа, также аддон для блендера. Ну, в принципе, блендер, я думаю, вы найдете, где скачать 2.9. Ссылочки я буду оставлять в Discord. Поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока.